Пора на работу. Мистер, вам налить воду. Да, налей, пожалуйста. Спасибо, Карлик ты, Чего-нибудь пожелаете? Да, принеси мне, пожалуйста, мою серебряную кнопку Ютуба. Давно хотел посмотреть на нее, но просто времени никак нету. Хорошо, мистер. Карли, э, Карлик, открой дверь, пожалуйста, только мне кто-то сегодня планировал прийти. Здравствуйте, мисс компании Flame. Вы можете сказать сюда пропал мой карлик? Мы выяснили, что вы украли 10 тонн арифмейских духов. И, и вот один из них. Им пользовался ваш карлик всю жизнь. Вот Давайтесь. Вам нужны мои деньги. Ну раз так. Что здесь происходит? Ты попал в мою игру. Игру под названием выживи. Для этой игры вы должны выбрать несколько оружий. Перчатки, боксерские, палка, желтые, автомат и ножницы. Я, конечно же, возьму властер и ножницы. А я боксерский. Файт. <плёк> Козыряк! козырь, козырь, козырь, козырь, козырь, козырь, козырь, И говорю тебе, что нельзя играть в такие игры. Свидай я.